Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня подписчики и те, кто только присоединяется, кто просто смотрит. Сегодня хочу испечь торт Красный Бархат. Сама я его буду печь только второй раз. Первый раз у меня получился хорошо. Надеюсь, что и во второй раз тоже получится. Для этого нам понадобится первоначально это мука. Вот здесь у меня 340 грамм. Насыпала я. Сахар 300 грамм. Кефир 200 грамм. Какао, 2 столовые ложки. Сливочное масло, грамм 200 надо будет. Подсолнечное масло. Вообще берут больше, но я хочу взять полстакана. Что-то, мне кажется, многовато целый стакан. так Потом чайная сода, ванильный листахов, разрыхлитель, краситель красный, гелевый. У него он такой красный, насыщенный. Три яйца. И для крема нужен будет сыр. Так вот, Филадельфия сливочный. Сливки, 400 грамм сыр вот это у нас будет 350 грамм и 140 грамм сахарной пудры все начнем изготавливать для начала я смешаю все сухие ингредиенты Просеем муку муку обязательно надо просеять и муку и какао все смешаем сухие ингредиенты в одно яйца у него крупный. Забью яйца вместе с сахаром. Отправляю весь сахар сюда. где-то в течение 5-7 минут. В таком состоянии. Теперь добавим сюда Клевичное масло, я его растоплю в микроволновке. добавлять сухие и наши ингреди... ингредиенты с красителя. Три приема. Тесто сбилось. Самое главное, я забыла сказать, что я буду выпекать его в мультиварке. В мультиварке поставлю на режим выпечка. Буду выпекать где-то минуту 20, а, ой, час 20. Если зубочисткой проверю, если вдруг еще будет тесто липнуть, то значит я добавлю еще минут 15. Вот. Все, в чашу мультиварки сразу смазываем маслом сливочным и выливаем туда торт. Ой, тесто... Мне вообще просто самой нравится печь больше в мультиварке, чем в духовке. Поэтому, наверное, вы смотрите все мои рецепты и думаете, все, что не делать, все в мультиварке. После того, как у меня появилась мультиварка, я вообще забыла о духовке. Поэтому удобнее для меня печь в мультиварке. Но если вы захотите печь в духовке, то есть у вас духовка, то это... Время, конечно, другое уже будет. 30-35 минут. Ну, смотря у кого какая духовка. И при 170 градусах выпекать этот торт. Вот, закрываем. Ставлю режим. Выпечка. А где у меня это движение. Добавляю время. Сейчас вот 20 ну, Не сразу, час 25 сделал, ничего страшного. Все, ждем. Как выпекиться? Еще минут 15 его надо остужать в мультиварке внутри, а потом уже достать и снова, чтобы он остывал. Итак, мы приступим к приготовлению крема для торта. Красный бархат. Также можно этот крем использовать для блинного торта и для торта в упипае. Сейчас мы будем пока его изготавливать. Нам понадобится 400 грамм сливок. Я взяла 30 вообще рекомендуют, конечно, больше жирности, но что-то я не нашла больше жирности. Вот. 350 грамм сыра маркапоне, сливочный сыр, и 140 грамм сахарной пудры. Сначала сбиваем сливки. Сливки и сыр должны быть охлажденными. Взбиваем сначала на маленькой скорости. сливочный сыр, главное не перевзбить. И сахарную пудру тоже можно сразу добавить. Все сбиваем до однородной плотной массы. Кремовой. Какую-то часть я отложу в кондитерский мешок, чтобы украшать, украшать сверху там, цветочками, типа такого. Остальное буду смазывать все между коржами. Через 15 минут у меня будет уже готов мой торт. Ну, вот такого состояния должен быть крем. Это я вам просто показываю, как я его сделала. Вот еще немножко постоит, минут 15 на, на подогреве, и мы можем уже вынимать этот тортик. Зубочистку проверили, она чистая. Вот мой тортик уже остыл. Сейчас я срежу немножко верхушку и разделю корж на три части. Так вот мы его украшаем торт. Конечно, я не супер профессионал в этом деле. Ну как-то по домашнему пытаюсь сделать. Так. Обязательно сливки должны быть холодными. Торт должен до конца остыть. Коржи, когда вот разрежьте, все, чтобы они до конца остывшие были. Сливки вот даже, которые взбили, должны быть в холодильнике, чтобы они у вас не потекли. И вот потом разравнивать так аккуратно все дело. Ну, более-менее аккуратно, у кого как получится. Сейчас я попытаюсь еще украсить его. Вот эта верхушку, которую мы срезали, я из нее делаю такие цветочки. Оставшуюся крошкой я украшу бока. Ну вот такой вот тортик у меня получился для дома, для чая, ну и вообще так просто на праздничный стол для себя можно. Вот, как бы, вот посмотреть на него, так вот я его украсила, это вот сверху, что я срезала, а корочку я из него сделала, такие вот цветочки небольшие, крем остатком уже, кондитерским мешком выдавила, как мне нужно, украсила так, как, как могу. Не могу сказать, что я прям супер профессионал, но для дома я вот так вот пеку сама. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Торт очень вкусный, сразу скажу, даже если вдруг кому-то он не понравился на вид, но на вкус это вообще замечательный торт. Он для чая вообще супер, если гостей встречать и так самим покушать. Так что готовьте, если вам понравился мой торт.